Коллективное обращение граждан РФ и ДНР к президенту РФ Путину Владимира Владимировича, главе ДНР Пушилину Денису Владимировичу, а также командование СОО на территории Украины, командованию ВЧ 0883 803 с просьбой дать разъяснение и принять меры реагирования по следующим вопросам. Первое. 26.02.2022 года, согласно указу главы ДНР Пушилина Дениса Владимировича от 19.02.2022 года, Номер 29. О проведении всеобщей мобилизации личного состава 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка были призваны на военную службу в нарушении пункта 2 статьи 16 статьи 17 закона ДНР номер 10 дробь НС от 26.02.2015 года по мобилизационной подготовке и мобилизации в ДНР. А также указ главы ДНР от 22.02.2022 года номер 32 о внесении изменений в указ главы ДНР от 19.02.2022 года номер 29. В состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка были принудительные и безосновательно призваны лица, обучающиеся научной форме обучения, а также лица по состоянию здоровья, непригодные к воинской службе. Комплектование 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка проведено в нарушении пункта 4 статьи 15 Закона ДНР от 02.11.2015 года номер 84 дробь НС об обороне. Вследствие чего подразделения будет сформированы из необученных гражданских лиц, не прошедших обязательную военную подготовку, согласно абзац 2 части 1 статьи 1 статьи 11 закона ДНР от 17.02.2015 номер 8 дробь НС о военной обязанности и воинской службе. Второе. Нарушение статьи номер 39 закона ДНР. Номер 8, дробь НС, 4-му стрелковому батальону, 109-го стрелкового полка, без прохождения первоначальной военной подготовки и приведению к, воен... к военной притяге было выдано это стрелковое оружие, с которым по настоящее время 4-й стрелковый батальон 109-го стрелкового полка выполняет боевые задачи. Также стоит отметить, что во время мобилизации никто из призванных на воинскую службу не был уведомлен о том, что будет направлен в зону проведения специальной военной операции на территории Украины. Каких-либо документов о своем добровольном согласии в данной военной операции никто из личного состава 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка не давал и не подписывал. Третье. До настоящего времени никто из мобилизованных не ознакомлен с приказами о своем зачислении в состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка, а также со своими юридическим и правовым статусом нахождения на территории Украины. По прошествии четырех месяцев личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка не имеет на руках каких-либо документов о том, что они проходят воинскую службу. Четвертое. По состоянию на сегодняшний день личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка находится в зоне активных боевых действий на первой линии обороны, более 100 дней без ротации. За 120 дней с момента мобилизации личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка ни разу не был законных отпуска, Ни разу не получали денежное удовольствие ни личный состав, ни их семьи. 5. По состоянию на сегодняшний день в 4-м стрелковом батальоне 109-го стрелкового полка медицинское обслуживание не налажено. Возможность лечения у мобилизованных хронических заболеваний напрочь отсутствует. 6. Находясь в зоне активных боевых действий на первой линии обороны, личный состав 4-го стрелкового батальона до 9-го стрелкового полка не имеет средств защиты, такие как бронежилеты и каски. В мае месяце было выдано личному составу разукомплектованные старые бронежилеты, частично без бронепластин, с видимыми механическими нарушениями, повреждениями, эксплуатация которых запрещена инструкция на самом бронежилете. Отсутствуют средства связи и приборы ночного видения. 7. 4 Четвертый стрелковый батальон 109-го стрелкового полка неукомплектован командирами и офицерами, которые бы имели боевой опыт и понимание происходящего на поле боя в зоне активных боевых действий. Восьмой Личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка за весь период прохождения, нахождения в зоне активных боевых действий на первой линии обороны потерял в 300 26 человек, в двухсотыми 12 человек, без вести пропавшими 11 человек, в соч 3 человека писанным по заболеваниям и прочее 44 человека. Личный состав на данный момент составляет 212 человек. Длина линии обороны составляет 24 километра. Личного состава перекрыть весь фронт не хватает. Ввиду с участившимися артобстрелами авианалетами ВСУ, не имея поддержки от подразделений армии РФ, личный состав 4-го стрелкового батальона, 109-го стрелкового полка, имея при себе только стрелковое оружие, деморализован, боевой дух сломлен. Мы стали заложниками ситуации некомпетентного командования, которое нарушает права гражданина и законы РФ и ДНР. Наш, мы требуем. 1. Ротации 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка с зоны активных боевых действий. Первой линии обороны. Второе. Возвращение на территорию ДНР 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка вместо постоянной дислокации. Третье. Направление 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка на охрану государственных и стратегических объектов в тылу на третьей линии обороны на территории ДНР, как и полагается мобилизованным резервистам. Четвертое. Предоставить личному составу 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка положенные отпуска за весь период прохождения в зоне активных боевых действий. Решить данные проблемы можно только на высшем уровне. Мы просим вас не закрывать глаза на грубейшие нарушения и принять незамедлительные меры по их предотвращению, так как нахождение 4-го стрелкового батальона, 109-го стрелкового полка в зоне активных боевых действий на первой линии обороны незаконно. Добавь, что мы обращались к вышестоящему нашему руководству, они от нас просто отмахиваются, которые находятся здесь. Просто от нас отмахиваются. Сказали никаких вам ротаций, ничего. Максимум два дня Береславля. Все. А также на сегодняшний день раненых уже больше, чем. Кто-то что-то еще хочет добавить? Только по одному, если кто-то что-то хочет добавить. Все.